Каждый тренер хочет большего. И я в том числе хочу от ребят добиться большего. Я только что им на раздевалке сказал, что хочу большего. Да? И хотел выжать много из каждого из них. Что-то получалось, что-то не получалось. Ошибка тренера или какое-то непонимание. Все это было. На данный момент, если собрать качественных украинцев, да, можно собрать одну команду, но не более. Потому что много в подготовке наших украинских игроков было потеряно раньше. И та молодежь, которая только сейчас подходит, она имеет какие-то баскетбольные азы, или там, как мы говорим, IQ баскетбольно. Все имеет смысл, но я думаю, что на данном этапе идеально было бы, чтобы к нашим украинцам. Украинским игрокам добавлялись э, в проблемные э, позиции э, качественные легионера, Именно качественные. И э, тогда и, и результат будет, и будет рост игроков. И самое главное от украинцев – это желание. Да, как э, Айнорс Багатский в время говорит, э, чтобы были яйца, наверное, все правильно. Э, из песни слова не выкинешь, поэтому, чтобы у наших Баскетболистов, спортсменов, не только баскетболистов, но и других видов спорта были, были яйца в, в том понимании, как в боевом. Да. Поэтому э, каждый сезон он что-то новое преподносит. И что будет в следующем сезоне, да, вот мы сейчас видим, что и Черкасы, и, и Днепр, и Донецк, э, все открывают новых, новых игроков, кто-то появляется на, на небосклоне. Главная задача у них э, не останавливаться.